В общем, к вчерашнему вопросу. Взяли зеле на 24 вольта, блок питания, феникс контакт. И проводим ту же самую процедуру. Вот эта роле вчера не работала от. Это уже четвертый бесперебойник. Вот. А блок питания работает. Мы ну, берем его, включаем в розетку. Все, десек. Реле работает, реле без программы. Берем, я сейчас выключу, тут загорится значок аккумулятора. Все, включилась работа из аккумулятора. Веси и реле работает. Теперь мы 220, замерим на 24 с блоком питания.